Друзья, здравствуйте! С вами Юрий Павлов. Сегодня я хочу рассказать о том, как делать совместные покупки на аукционах по банкротству. Когда вы в командной работе ищете объекты для клиентов, у вас всегда есть большое количество объектов, которые оказались невостребованными, но также хорошие. Помимо этого попадаются объекты по очень интересному бюджету. В этом случае, если объект не нужен клиенту, имеет смысл, в принципе, самим посмотреть на этот объект. Возможно, этот объект заинтересует вас. Расценивайте также и себя, как покупателя. Вы же можете сами этот объект со своим коллективом, своей командой купить для себя, и впоследствии его продать. То есть сейчас вы работаете на поиске объектов для клиента, зарабатываете на комиссионных, это хорошо. Но впоследствии э, все да и вы тоже придете к тому, что будете покупать какие-то объекты для себя, перепродавать и там уже ваша прибыль будет гораздо больше, чем комиссионная. Кто-то к этому приходит сразу, кто-то впоследствии, но всегда, когда ищите объекты, видите табличку как бы общие объекты и какие-то очень интересные, которые бы вы могли купить командой, э, заведите отдельную табличку или графу и введите там. Покупайте объекты также и для себя, найдете их всегда под любой бюджет, независимо, какой у вас есть. Покупайте, продавайте и зарабатывайте на этом тоже. На этом это видео все, друзья. Ставьте лайк, если понравилось, подписывайтесь, делитесь с друзьями и переходите к следующему нашим видео.